Я понимаю, что вы чувствуете сейчас. При этом при всем разум вполне говорит, что ну, выбор же сделан осознанно. Мы же знаем разумом, логикой, мы знаем, куда идем. Но вот это иррациональный ужас, который иногда появляется. Нет-нет, да и появляется. Когда понимаешь, что ты купил один билет, в один билет в один конец, это правда, это билет в один конец. Потому что ничего не будет по-старому ничего не будет по странам. Но много лет жили под эгидой и взращивая в себе программы, созданные на институте рабства. Назовем это так, корректно, интеллигентно. Этому институту много тысяч лет. он ломал и не таких. И вы в который раз, возможно, не в первый, за все свои воплощения бросаете этому институту вызов. Сейчас мы идем плечом к плечу, и я сделаю все, чтобы помочь вам дойти до конца. Но просто помните, что противник, который у вас есть, он живет внутри вас, он называется программа. Вы эту программу будете разбирать, каким образом замещая настоящей программой, своей собственной. И эта борьба может быть непростой. Поэтому мы изначально и говорили о таком параметре, как честность. Если она будет, то с этим оружием можно победить все, что угодно. Если его не будет, то проигрыш будет обеспечен. Я думаю, что есть поразмыслить много кому и о чем.